Ну еще чуть-чуть. Сынок, какой сильный. Молодец. Что ты сказал, Сеня, покатаешь ваш вечером? Да. Ты умница. Поехали, садитесь в машину. Ой, скоро вывалится, да? Ага. Клёво. Все не одеваемся. Одеваемся. Маша, одеваемся. Все, все одеваемся. Давайте, все, пожалуйста, сами. Нас уже ждут на завтрак, я так думаю, да? Нет, нет. Как нет? Почему нет? Так почему нет? Вот сколько еще детей пришло. Ну, ведь это же означает, что завтрак все равно же будет. Ну, его только готовлю, ну, Хорошо. Хорошо, вам приятного аппетита, хорошего дня. На праздник к вам сегодня приеду, вы помните, да? Ну, я за час или за полтора час я спрошу, воспитательницы. Сеня, что-то ты голыми ногами ходишь? Вот я бы тебе предлагал сейчас уже одеть носочки свои. Слышишь? Рэмбо. Доча, ну че ж ты на пол то уселась? Видишь, же скамеечка, котенок здесь же ходит. Что, снимай вон синие ноги голые, видишь, не сынуля на сухочке, говорю все, поцеловались и все, Сеня, доча Хотела. Что спросить? Когда будет Чего когда будет? Праздник. праздник. Сейчас я спрошу. Проходите.